Приветствую вас, Козерожки! Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы посмотреть, что вас ожидает в ближайшие время с 9 сентября по 6 октября, даже с 10 сентября. У нас Венера будет переходить в знак Зодиака Скорпион. Скорпион для вас это... Одиннадцатый дом, связанный с дружбой, с друзьями, с коллективами. Давайте посмотрим, как вы будете себя чувствовать. Ну, давайте... Вначале пару слов о Венере, как она вообще действует, как она работает в Скорпионе. Она здесь очень страстная, очень интенсивная. И есть указание на то, что свои взаимоотношения с дружеским коллективом вы будете выяснять очень активно на таких, знаете, повышенных эмоциональных нотах. И такое впечатление, что многим из вас придется побороться на свои, ну, за свое место под солнцем. В этот период что-то выясняем между собой. И ну, вот некоторая такая, знаете, интенсивность эмоциональная, она может скрыть какие-то старые проблемы, старые раны. Ну, в общем-то, подвергнуться реорганизации. Будет принят ряд кардинальных решений, которые ну, как-то в дальнейшем повлияют на ваше... Внешние взаимоотношения. Давайте теперь вообще в принципе рассмотрим интересные, основные события, которые будут проходить в это время. Ну, это... Ретроградный Меркурий, например, с 27 числа он переходит в ретроградное движение, он будет все время двигаться в свое ретроградное движение по весам, поскольку Меркурий, планета, связана с общением, с коммуникациями, она в принципе в весах себя чувствует достаточно комфортно. И даже ее ретроградность, она, в принципе, особо не помешает на работе этой планеты в, своем, в этом знаке. Поскольку здесь Меркурий будет находиться в гостях у Венеры, то ну, это будет время, когда будет легко договариваться, легко решать вопросы со своими какими-то, может быть, бывшими, поскольку ретроградность всегда говорит о том, что идет возвращение к прошлому, к людям из прошлого. То есть, если с кем-то были какие-то недомолвки, были обиды, то здесь будет возможность помириться, договориться, благодаря усилившейся вашей способности к дипломатии в этот период. Также 15 числа, да, давайте посмотрим, какой это для вас домик. Так, да, 12-11-10. Тем более, что для вас весы еще и связаны с карьерой, с вашими главными и высшими целями. Это указание на то, что для многих станут проблемы или вообще вопросы связаны с статусом. Станут на первое место. У кого-то это будет движение вперед, у кого-то назад. То есть произойдут важные изменения в статусе. По Марсу. Марс это активность. Он тоже перейдет с 15 сентября в весы. Здесь он, поскольку тоже будет в гостях Венеры, можно говорить о том, что вы, наверное, максимально все-таки будете выделять внимание своему карьерному росту, своему статусу, то есть упрочнению, укреплению своего положения. Давайте чуть подробнее посмотрим. С, 18, с 12 по 18 сентября. Здесь будет аспект, который называется у нас как Венера в квадрате к Сатурну. Так, вот она Венера, вот он Сатурн. И Сатурн находится в вашем в символическом втором доме денег. Ну, скорее всего, это будет... Какие-то финансовые траты, и причем траты, связанные с вашим дружеским окружением. Я это так вижу. А, хотя, может быть, наоборот, вам помощь будет, помощь от дружеского окружения. Вполне возможно, такое может быть. Потому что Венера-то в одиннадцатом а Венера получает, а Сатурн, вы, вы Сатурн. Да, вы Сатурн забираете. Венера получает, Сатурн забирает. Наверное, все-таки вы перетягиваете, что-то вы, что-то, наверное, все-таки вы будете. Сейчас пытаюсь. Ну да, все верно, Сатурн забирает, он во втором доме, и значит, это ваши финансовые траты. Теперь с 21 числа. А с 21 обратите внимание на новолуние. Ой, извините, полнолуние. Полнолуние будет в рыбах, Луна будет в 28 градусе, будет практически в соединении с очень сильным управителем, с Нептуном, который находится э, с управителем знака Рыб, который находится в этом же знаке. И в соединении с Луной он дает обострение и интуиции. И у многих из вас могут появиться какие-то инсайты, прозрения. То есть многие из вас могут увидеть какие-то вещи и сны и найти ответы в этих снах на свои вопросы. Еще это указание на то, что это могут, может быть дорога. Дороги, дальние путешествия. Хотя это не дальние путешествия, это все-таки больше короткие путешествия, но не к воде. Ну, вроде как уже прохладненько стало. Ну, почему бы нет? Теперь с 19 по 23 сентября. И тут еще у нас добавится оппозиция от Венеры к Урану. Ну вот это вот вообще как-то так, знаете, прям совсем не очень. Поскольку Уран в вашем символическом пятом доме. И вы знаете, здесь такая ситуация. Возможно, какие-то неожиданные встречи с... Может быть, знаете, какие-то любовные приключения с вашими друзьями. Кто-то из вашего, из вашего дружеского окружения может как-то к вам воспылать особенной страстью. Ну, Но... давайте перепроверим. Так, раз, два, три, четыре, пять, да, пять. Пятый, одиннадцатый в, против, в противостоянии. Еще здесь, знаете, поскольку пятый дом, он связан с детьми, возможно, какие-то неожиданные ситуации у ваших детей и с их окружением. Ну, обратите внимание, кто там ходит в школы, может быть, там какие-то командные... Игры, кто-то в играх, может быть, там каких-то участвует. Ну, чтобы не было там никаких трав. Ну, здесь ничего вроде бы сильно страшного нету. Ну, просто могут быть какие-то вот не, неожиданные э, финансовые траты, вообще какие-то неожиданные события. Но сейчас понятно, только сентябрь начался. Вполне возможно, там придется сдавать на школу, например. Какие-то суммы определенные. Теперь... С 22 по 27. Здесь очень интересный тоже идет аспект, который показывает нам о том, что вы будете очень-очень собраны. Вы будете четко следить за своим финансовым состоянием. Вы будете им очень внимательно управлять, и никто не сможет вас как-то поколебить в ваших намерениях удержать свои финансовые ресурсы. Здесь есть еще указание на то, что в работе могут произойти какие-то приятные изменения, которые положительно отразятся на вашем финансовом статусе. Может быть, это будут премии, может быть, вам поднимут зарплату, может быть, благодаря каким-то там своим ну, личным достижениям оценят ваш труд финансовым, ну, материальным вознаграждением. С 26 по 4 октября здесь Венера будет вступать в очень интересное тройное такое э, аспект, который принесет вам определенную выгоду. Сейчас посмотрим, в каких сферах. Так, Венера делает аспект Плутону и Нептуну и Юпитеру. Так, вот она, Венера 11 дом. Аспект к вашему первому дому. Положительный аспект очень хороший. Говорит, говорит о том, что вы будете очень собраны, полны решимости, твердости. Вы будете чувствовать в себе огромную волю и силу. Но у вас будет соблазн потратить денежки, а потратить их на какую-то поездку, на, на дорогу. Но это будет не дальняя дорога. Здесь еще могут быть, знаете, траты какие-то небольшие на транспорт, могут быть траты на своих близких, может быть, на родственников. Ну, возможно, это будет необходимость помочь. Ну, хоть, хотя мне кажется, что все-таки это будет что-то более приятное. Вот для, вы знаете, как для самого себя будет сделан какой-то интересный подарок. И с 6 числа у нас произойдет новолуние. Новолуние будет знаки зодиака. Весы. Вот они, весы. Ну что ж... Я могу сказать, что у вас в этот период будет шанс справиться со множеством дел одновременно и получить одобрение начальства. По ретроградам в Меркурию это будет возврат к каким-то старым делам, старые бумаги, что-то придется переделывать, перезаполнять. Возможно, это будут какие-то проверки, вам придется поднимать архивные документы. Но, тем не менее, такая необходимость будет и у вас все получится в этом деле. Ну, э, по астрологическим аспектам мы на сегодня закончили, а сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Итак, козерушки, давайте посмотрим, что что у вас будет в период с 10 сентября по 6 октября. Ну, и для начала посмотрим, интересно, выпал дьявол, как вас будут воспринимать окружающие в этот период. Так, ну, смотрим. По луне. Ну, такой, знаете, загадочной личностью, неуловимой, даже в чем-то обманчивой личностью, у которой много тайн. Возможно, еще, знаете, человеком, который чем-то забочен, какими-то ну, внутренними, душевными терзаниями, переживаниями, это также карта может давать указание обратиться за помощью к психологу, ну или вы будете психологом для кого-то. Хорошо, как будет обстоять ваше финансовое дело? Ну, здесь у вас новые начинания, новые проекты, вы смотрите вперед, что-то вы себе планируете, что-то строите. Ну, давайте я уточню. да. Скорее всего, у вас, знаете, такая ситуация, когда вы уже вложились или вы планируете вложиться и просто будете терпеливо ожидать свою... Ну, свою зарплату. То есть, это деньги, на которые ну, вы рассчитываете каждый месяц. То здесь, в общем-то, никаких форс-мажоров нет. Все идет по плану. Теперь, что у вас будет э, по работе? По работе, да, смотрите, вы смотрите, э, высматриваете новые горизонты. Вы хотите какие-то новые варианты, другие варианты. Э, варианты могут быть свя <coughs> связаны с королем кубков. Это такой мужчина, очень внимательный, возможно, относится к водной стихии, рыбарок-скорпион. Возможно, ситуация, что этот человек вам что-то пообещал, хотя, вы знаете, здесь как-то больше ну, с ним праздники радость, чем работа. Ну, может быть, кто-то для себя это расшифрует, послание. По карьере. Главным целям. Давайте посмотрим, пожалуйста. А вот он и дьявол. Я была уверена, что он проиграется. Но смотрите, у вас есть очень большая потребность удовлетворить каким-то своим амбициям желанием удовлетворить свои амбиции. Что это за амбиции? Ну, это власть, это жажда власти, обладание чем-то. А чем же вы хотите обладать? Это должность, это что? Ой, вы хотите, смотрите, как интересно получается, вы хотите что-то или кого-то уничтожить. А что? Что и уничтожить? Боже, какой ужас. Интересно, какую-то договоренность с вот этим вот человеком, это руководитель. Вы хотите что-то поменять в вашем с ним договоре, хотите разорвать какой-то порочный круг, что-то убрать, убрать что-то, что вам мешает в отношениях с этим человеком. Ну, предупреждая сразу, не прибегайте к магии, иначе может плохо закончиться. Теперь э, по здоровью. Вообще, как будет у представителей знака Зодиака Козерог обстоят дела со здоровьем? Ну, здесь все спокойненько, но есть указания, что это могут быть избыток по жидкости, может быть даже ну, какие-то употребления напитков спиртных. Ну, у любых это может быть, в принципе, застой жидкости. Ну, больше ничего такого. Знаете, вот состояние, как похмелье. Вот немножко такая вот шумит голова. Теперь по семье. Дом-семья. Что ждают представители козерожек в доме и в семье? Отшельник. Интересно. Что-то отшельный. Как-то вы будете отворачиваться от своего партнера. Почему? Будете строить планы и мечты на совместное будущее. но ну, знаете, такое впечатление, что кто-то из вас будет... Ну, как-то почему-то, знаете, можно сказать, отмораживаться, то есть планировать что-то, мечтать о том, как будет хорошо все вместе, но при этом мне сейчас и одному хорошо, ну, вот как-то так, не знаю, как мне по-другому еще это можно интерпретировать. Хорошо, как у вас в любви обстоят дела? Жрица, ну, это тайные отношения, тайные связи, это что-то закрытое, информация, которая непрозрачна, это то, что скрывается. Как правило, это отношения или любовников-любовниц, или отношения которые, ну, еще как-то, знаете, не достигли какого-то статуса. То есть люди вроде как-то встречаются, но еще это, ну, не совсем как-то открыты, не совсем еще там до конца определились друг друге. Более того, здесь есть еще и некоторая тяжесть, поскольку кто-то стремится к браку из двух, но к официальному браку вот это вот, видите, тяжесть, вот эта вот карта отвечает за брак, за официальное оформление отношений. Ну еще, кстати, вот это сочетание может говорить о том, что люди разные или по статусу, или по своему мировоззрению. И вот эти вот две карты, они вообще, знаете, немножко такие тяжелые, в том плане, что вот людей вроде как-то и тянет друг к другу, но вот... Ну вот одному, у одного есть деньги, другого нет. Ну я не знаю, как по-другому это еще можно прочесть. Слишком большая, может быть, концентрация на, матери, на материальном. Еще здесь есть указание на то, что из двух один доволен собою. И в принципе не хочет ничего менять. А давайте посмотрим, вообще может ли быть новое знакомство. Но новое знакомства предупреждаю у нас до ретроградного Меркурия. Ну, где-то так, до 25-го они еще могут работать э -э -с, с перспективой даль дальнего прицела, а потом уже меньше будет шансов. Ну вот, пожалуйста, по умеренности здесь, конечно, маловероятно. Единственное, это если. Mm -mm. Все, даже не рассматриваю. Может, я хотела вам предложить поездку. Может быть, знакомство в поездке, но нет, здесь mm -mm. новый нет. Хорошо, основной совет для представителей знака зодиака Козерожки. Будьте хитрыми, изворотливыми, хитромудрыми, я бы сказала. Прежде чем действовать, тщательно взвесьте все за и против и изучите ситуацию. Ну, поскольку в совет не выпал старший аркан, ну, а как же не выпал? Выпал, вот он он. Смотрите, если вы женщина, то в первую очередь ориентируйтесь на то, что для вас важно быть матерью, хозяйкой, женой. И иметь свой статус придерживайтесь этого статуса если вы мужчина то для вас важна эта женщина и помните что победа может оказаться слишком тяжелой ценой то есть да вы можете выиграть но радости от победы не будет хорошо давайте теперь посмотрим на символоне ну, такое ну, сюрприз сюрприз и то, что может вас удивить вот давайте посмотрим mm -hmm. Ду... дудочник кто он там кто играет на дудочке и ведет всех за собой сейчас я попытаюсь вам вот ее поближе поближе чтобы вы рассмотрели карты кстати очень красивая эта карта говорит о том, что вы находитесь под влиянием идеи или увлечением. Причем, знаете, буквально вот вас какая-то идея засасывает. Тут все ваше внимание буквально берет на себя. Здесь чему надо научиться? Ну, очень важно, вот интересно, вам... Другая колода сказала, что нужно быть хитрой, а эта карта подсказывает, что важно не обманывать и не вредить. Ну, наверное, хитрость все-таки должна быть мудрой, не приносить неприятности другим, не быть во зло кому-то. Также это указание на то, что возможно кто-то управляет вами. Обратите внимание на свою. Окружение. И помните, что сладкие речи – это не признак того, что они являются правдивыми. И если, например, вас интересуют отношения, то эта карта говорит о том, что красивое начало, оно ну, всегда похоже на сказку, а в конце… Ну, ну это не означает, что… То, что красиво в начале, оно будет правдивым и красивым в конце. Чтобы не было горького разочарования, постарайтесь очень тщательно проверять своих друзей, своих, ну, не друзей, а партнеров, и э, в первую очередь смотрите на их поступки, а не на слова. Вот так. Ну, что ж, козерожки, благодарю вас за просмотры, за ваши лайки, за комментарии. Надеюсь за вашу поддержку и в дальнейшем, ни до встречи в следующих периодах.